приветствую вас друзья на этом сайте в этом видео вы узнаете как создать постоянный источник дохода системой Телемани по готовому алгоритму доступному каждому без создания сайтов видео и воронок продаж всю схему можно реализовать за несколько дней и уже получить первый доход всего четыре шага отделяют вас от заработка по системе первый шаг создать аккаунт в популярном мессенджере шаг 2 добавить готовые материалы шаг 3 запустить работу системы по готовому алгоритму. Шаг 4. Начать зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Система Телемани проста в запуске, доступна новичкам, студентам и пенсионерам, и всем тем, кто хочет получать доход в сети, независимо от возраста и технических навыков. Вам нужно просто повторять все действия по готовым урокам. Для стабильного заработка по системе достаточно 1 двух часов в день. Работать можно с любого устройства. Вывод денег по системе доступен любым способом, от банковских карт до электронных кошельков. Весь процесс заработка можно автоматизировать. Давайте же посмотрим на результаты, которые принесла система за несколько месяцев работы по ней. Доход за сентябрь составил 169 тысяч рублей, за октябрь 138 тысяч рублей, и за 20 дней ноября доход составил 71 тысячу рублей. Первый доход возможен уже через несколько дней после запуска всей системы. Для тех, кто все же сомневается в своих силах, есть возможность реализовать всю схему за вас под ключ. По итогу у вас будет готовая рабочая система, способная приносить вам до 100 тысяч в месяц. Вам останется только периодически добавлять в нее некоторые материалы. О них вы узнаете в дополнительной инструкции. Количество мест, кто может воспользоваться этим предложением, ограничено. Вы еще можете успеть присоединиться к курсу по выгодной цене.